Ну что, рассказывай, как у тебя там. Ну, а что рассказывать? Делала медитацию, и вот у меня после окончания счета, вот, когда уже стала играть просто музыка, вот, и меня вдруг я поняла, что вот именно я вижу себя, mm -hmm. вот, ви вижу себя и, ну, не знаю, вот... Вот это вот, <смех> это любовь, конечно, mm -hmm. Ощущи, ощущение было, знаешь, не то чтобы я, я хочу тебе сказать, у меня не то чтобы прям я видела, я больше чувствовала, mm -hmm. вот. yeah. это было так прикольно, вот сначала я как бы прочувствовала, что вот я как бы, не знаю, то ли я видела себя, то ли не видела, ну, в общем, не суть важно, но... Я начала вот это ощущать, и потом я поняла, что а, я как бы смотрю на это все со стороны, вот, и когда пошла вся вот эта вот любовь, прощение и благодарность, то я это прочувствовала, я не знаю, вот на каких-то вот. Уровня, не только вот которую я видела перед собой да и вот это вот которое я видела и плюс еще та которая лежит на кровати и еще и еще много много много много меня вот на каких-то разных уровнях это было настолько вот, я не знаю я не знаю баш как это описать хорошо меня меня берла несколько часов у меня слезы Вот. Хорошо. Больше не завидуешь другим? Да нет, ты знаешь, я как бы поня поняла... Все... Это у тебя нет. Я поняла все свои ошибки, как я закопалась в этих... Но я тебе говорила, что я как бы... То есть то, что ты мне говорил, то, что я смотрела... вот Во-первых, то, что я смотрела у тебя на канале... То есть я смотрела и как бы, вот, а почему у меня такого не происходит, у людей вот так вот происходит, а у меня ничего такого подобного даже близко нет. Я же не понимала вообще, что такое любовь, как можно любить себя и все такое. Вот. Ну, сколько мы с тобой били, бились над этим. Вот какой-то как, был так? такой так... небольшой момент, но он так, такой... мы бились-то, я уже не помню по времени. Ну, ты знаешь, мы с тобой познакомились почти год назад. Это было где-то середина декабря 2021 -го года. Вот. Мы с тобой провели как бы пару сеансов, но у меня там как бы кое-что произошло, и вот меня потерло вообще <laughs> не туда. Uh -huh. вот. И за счет вот этого, наверное, все это вылезло, вот Все, что мы потом чистили из подсознания – все это говнище, которое выгребали, которого было слишком много. Ну да. Вот. Но это я это... говорю, что вот моя ошибка была именно в том, что я, э, знаешь, вот не воспринимала всю твою информацию, то есть я ее воспринимала, но ну, как бы знаешь, вот как книжку читаешь или кино смотришь то есть, mm -hmm. что это тебя вообще не касается. И вот с каких то то есть вот я к тебе там приезжала, да, и вот последние несколько сеансов они прям вот знаешь то ли очищалось у меня вот это все. Конечно. Еще и вот у меня, у меня вот, вот это вот состояние, оно все чище, чище и как бы и тут баба меня прям вынесла туда. Супер. Это было здорово. Такое ощущение было, что знаешь, я раскололась вот на, на миллиард осколков, или не знаю, или рассыпалась на атомы. Ну, в общем, было круто. Ну, это только это начало. Начало. Да. Ну, супер, молодец. Но я хочу, чтобы ты рассказала вот чего. Я же тебе позвонил. Нет, написал, да? Когда тебя начало таращить после поездки в Калининград? Когда ты отовсюду удалилась, когда у тебя истерика случилась, помнишь? Да, да, да, Правильно. да. Расскажи отторжение вот этот этап. Важно. Потому что многие через него проходят и не понимают, что это такое. Отторжение, но знаешь, это было, такое ощущение было, что все, конец всему, я вообще ничего не понимаю, то есть это такой ступор был, что все, просто вот стена, в которую я ударилась, я встала возле нее, и я не знаю, что делать, меня никто не понимает, и самое главное, что я ничего не понимала вообще, что происходит, что мне с этим делать совсем. Вот mm -hmm. и то, что произошло в Калининграде, как бы для меня это было, знаешь, как то на грани фантастики какой то Но mm -hmm. вот я это было отдельно от меня, вот, вот раз, было вот это разделение какое-то. Mm -hmm. А потом вот я не знаю, я тебе там написала, что все мне нахрен не нужны никакие больше сеансы, у мне ничего не получается, я все неправильно mm -hmm. делаю, у меня все не так. И вообще я не такая, и я не хочу умирать, чтобы, знаешь, получить просветление, блядь. Потому что там, знаешь, у всех была какая-то смерть, и после смерти, блядь, их поперло, А у меня ничего такого нет. И я не хочу умирать, блядь, и что делать дальше, я не знаю. Угу. Ну, в общем, вот так вот, и написала тебе, говорит, Таня, да это что, это самое начало, блин, только давай сейчас и, и начинать делать эти сеансы, сейчас все попрет, ну вот и поперла. Но ну, истерика понятно. была конкретная, конечно. Это вот называют смерть эго, вообще-то. То, что с тобой происходило, вот оно, да, брыкалось, организировало. Да, из последних сил брыкалось, прям вообще. Потому что люди, когда упираются в эту стену, да, им кажется, ну все, край там, отчаяние какое-то, да, отторжение, истерика. Вот. И вот за это, когда заходят, ну, тогда вот все и начинается, на самом деле. Супер, молодец. Ты же удалилась там со всех чатов, да, Да, я вот отсюда удалилась. Я почистила телефон, то есть я все. Ну, вот, на, на 100, настолько было вот это сильное, вот это вообще, то есть я вообще не знала, что делать, такое вот, все, все рухнуло, я вообще ничего не понимаю. Это какая-то вот безвыходность, и, mm -hmm. иначе или, или я сейчас взорвусь, или да пошло оно все нафиг. Нафиг мне mm -hmm. это надо, и все такое, все в таком духе. конечно... Супер. Таращило меня сильно. Отлично. Так, что-то я еще хотел спросить. А, вот, ты же мне сказала, ну, мы вот, я решил перенести на этот разговор, да, что ты там еще какой-то проходила этих интерференций, да? Да, это было, когда вот бум вот этот пошел, знаешь, снятие интерференции, блин. Короче, ну, я... Ты... <смешно>, Смешно тебе. <смешно> Короче, дело было так. Я с одним списалась. В общем, они мне провели сеанс. Там был слипер, потому что я ничего не видела. <смешно> вот, у меня, знаешь, воображение нулевое, блин. Вот. они мне провели сеанс, как бы все равно. Я не знаю, зачем я второй раз обратилась уже к другим людям, но mm -hmm. там был такой трешняк, это пиздец, блядь. Ой, извини. Mm -hmm. Короче, после этого сеанса я думаю, блин, такого, такого дурдома я еще никогда не слышала, блин, такой, такой ерунды, такой, такой чепухи, то, что она там несла этот слипер, блин, или как она там называется. Ну, там такой, такой был трешняк. И вот, слушай, ну, я, я не знаю, но мне после этого стало еще хуже. просто не сняли, активизировали. Скорее всего. Потому что, знаешь, и что интересно, вот после первого сеанса, когда я первый раз сделал отключение, вот это, да, мне там круто было, блин, за счет. Вот. А зачем я поперлась вот на второй вот, этот сеанс? Зачем я к ним обратилась, я вообще понятия не имею. Ну, в общем, был такой, да, опыт странный. я И думаю, какое, какая ерунда, какие нахрен интерференты, блядь, что это вообще? Я вообще в них перестала верить, я какую-то ерунду несут, вы мне сейчас тут про инопланетян скажите, блядь. Mm -hmm. ну, в общем. Ну ты это самое, добавляйся в чат, я тебе ссылку скину, наверное. А у меня есть, ты знаешь, перед Новым годом пришло сообщение в телеге, что это у вас там что-то какие-то изменения, и то есть есть ссылка, что я могу зайти. Да, добавляйся. Потом под этой под медитацию отзыв напиши, хорошо? Вот этот, который ты мне прислала, прям под медитацию его повесь на канале, свой. Не поняла еще раз. На канале медитация, да, mm. вот, тестовые. Повесь там свой отзыв, который ты мне прислала. А, хорошо, ладно, сделаю. я хочу рассказать про медитацию. Вот помнишь, Давай. я тебе не позвонила, я тебе написала, что э, когда у меня, то есть, когда я закончила медитацию короткую с музыкой. И у меня, я вроде бы вытащила наушники, отключила их от э, телефона. Э, то есть медитация закончилась, все, я все отключила. И слышу музыку, слышу эту медитацию. Блин, думаю, еще что-то проверила телефон, думаю, в чем дело. И потом я понимаю, что медитация, она звучит во мне, вот внутри меня. этот... Про, просто такие непередаваемые ощущения, которые просто, ну, люди со стороны скажут, да ну нафиг, не может быть такого. А uh -huh. вот именно вот, эта, вот она эта музыка, она звучала прямо вот внутри меня. Блин, так классно было. Потряс... Потрясающе. Я никогда не думала, что у меня вот может, со мной может что-то подобное произойти. Ну вот, видишь. Да. Я, же, я тебе я... так благодарна за все, за это, знаешь, да этот, этот год мы, конечно, у нас там был длинный перерыв, вот, когда эта трататушка вся это началась, вот. у нас был большой перерыв, но и тем не менее, занимался ты со мной очень долго, что ну, я вот тебе а... безмерно благодарна за все, за это. Тут, тут какая история, главное, что ты сама занималась-то. Без тебя же ничего бы не получилось, понимаешь? Uh -huh. Это, ты, с одной стороны, доверяла, да, и слушалась. Ну, не, я, в... я выполняла все твои все твои наставления, как бы. не пыталась там какой-то самодеятельностью заниматься. Это классно. Чего? Но вот сейчас, вот от этого, да, вот теперь можно уже двигаться дальше, да, исследовать там и все такое прочее. Вот другой разговор совершенно, и ты по-другому выглядишь, и смотришь, и вообще все хорошо. Молодец. Ну да, потому что я за, за этот период, за последние несколько лет, я довела себя до, до истерики, прям ну, до это настоящей истерики. Что... просто перманентный невроз был, психоз, я бы сказал, какой-то. Сколько мы там выкрутили, я даже не это не стал никуда это, понимаешь? Не, ну, да? то, то, что мы выгребали, это выкладывать это на всеобщее ну, да. обозрение, это нельзя. Ну да, да, да. Вот. Ну, так уж, вот такая твоя история. Ну, ты знаешь, знаешь это... сколько на тебя навалилось, да? Вот сколько всего ты к себе таскала? Сколько? 40 лет? Да? Больше, да. Уже больше. И... Какая сила была в это вложена? Или какую, какую силу вот это вот э, прятала или ограничивала? А сейчас вот эту крышку сорвало, и оно все вот <смех> раскрылось. Вот, дальше, я думаю, даже не знаю, что посмотрим. Мне уж как-то не по себе. <смех> <Что -то смех> быть. Ну да, я же, я же, знаешь, я же... Uh, то есть закрылась от всех, то есть я разрывала все связи, все отношения, то есть просто uh, блокировала, меняла номер телефона, меня доста доставали, чтобы меня не доставали клиенты, я меня меняла номер телефона, я не хочу ничего, то есть это такая вот настолько была сильная апатия mm -hmm. и к работе, я, я так любила свою работу, и потом это превратилось в какой-то ад от которого вот просто была такая жесть у меня вот, чтобы чтобы начать работать, да, чтобы начать день с, ну, как бы, рабочий, да, мне становилось даже плохо. Ужас. у меня У меня было физическое недомогание, вплоть до, вот знаешь, вот все и голова начинала болеть, и меня тошнило, и силы уходили, вот, вот, вот настолько я себя вот как бы накручивала не знаю, кто там кого накручивал. Отлично. Ну, молодец. Вот, оставь там отзыв, хорошо, под медитацией. И сегодня я уже, честно говоря, за это замучился. Вот, а сейчас, и завтра мы уже сеансик-то следующий проведем. Хорошо. Угу. Вот. Ну все, спасибо, пока. Да, пока. Пока. Целую, всем советую, так что приходите, <смех> приходите, Паша всем поможет. Да-да-да, <смех> счастливо. Все, пока. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. До встречи.